привет друзья сегодня я с вами бы хотела поговорить о том как баски проводят свои выходные дни сегодня суббота сейчас когда я делаю это видео в полдень 12 часов и я собралась в компании своих баских друзей чтобы как обычно встретить праздник под названием суббота в жизни каждого баска есть свое место или это по баске звучит чопо. Чопо это традиционное такое закрытое помещение, в котором баске оно вне дома. да То есть это не комната в их квартире, в их доме. Это зачастую отдельно стоящее помещение, типа, может быть, времянки типа сараечка и так далее. Вариантов множество. Это может быть навес, у которого как минимум три, а лучше четыре стены. А зачастую в Чоках всегда есть камин, потому что а, зима в стране Басков, она достаточно прохладная. И возле камина мы греемся, а сегодня мы в Камине будем готовить еще и наш обед. А, вот И а, ну что делают Баски в Чоках? Конечно же, общаются и едят. А, я уже в своем, на своем Facebook не раз рассказывала о том, что в стране Басков в суббота начинается примерно в 12 часов с того, что принимают вермут, пьют вермут закусками и после этого приступают к обеду. В принципе, всем этим мы сегодня и будем заниматься. Так что можете немножко одним глазиком подсмотреть, как проходят выходные у настоящих басков. Традиция чока в стране басков зародилась во второй половине 19 века. И для басков это прежде всего место справления двух культов. Культа дружбы и культа еды. Поэтому в таких чока всегда есть оборудованная кухня и большой стол, за которым а, собираются друзья. И по большому счету чока для басков это как гараж для Русских мужиков, где а, люди собираются, чтобы поболтать, поесть и а, вместе выпить. И здесь нужно отметить, что еще совсем до недавнего времени... Чока было местом, где могли собираться только мужчины и куда женщинам вход был запрещен. Но обо всем об этом я более подробно рассказываю на своих экскурсиях, на которые я вас жду, когда границы наконец-то откроются. А мы сегодня для нашего обеда будем готовить на огне лангостиносто большие креветки. И готовят в таких чека, конечно, только мужчины. Увидеть женщину, которая стоит у плиты или рядом с очагом а в баских хчока, это нонсенс. Ну, Но сейчас уже 21 век, поэтому всякое бывает. В качестве главного блюда у нас сегодня вот такие две огромных рыбины. Тюрбо. И тоже их будем готовить на огне. И пока рыба готовится, сами мы а, болтаем, рассказываем о последних новостях, а, которые произошли после последней встречи между друзьями. Слушаем музыку, танцуем, а, пьем аперитивы. В общем, наслаждаемся жизнью по баске. После основных горячих блюд приступаем к самому интересному. Сегодня у нас очень много разных коктейлей, которые практически все решили испытать на мне. Так что я сегодня главный дегустатор коктейлей, которые для нас приготовила Роберта. Первый ликер делали из киви и другой из имы ну, и конечно же вот так куда же без нее При всей моей любви к киви победила има. Следующий коктейль в интерпретации Роберто называется очень просто. Оргазм. А для его приготовления он использует всего два ингредиента. Белый мартини и апельсиновый касс. Ну что, пробуем? Правда, что оргазм? Немного рождественского десерта и продолжаем. В морозилке каждого испанца можно найти стопочки которые всегда на готове, чтобы в них можно было налить дожестив, который может храниться, как в данном случае, под столом, а не в холодильнике, потому что все разнообразие туда не поместить. И вот когда уже с едой покончено, со стола убрано, самое время для дожестивов. Баские традиции мы также еще решили разнообразить и галисийскими. И для этого в конце обеда готовим ведьминское зелье из Галисии. кеймаду. Для этого берется стопроцентная самогонка, ложка сахара. Сахар немножко нужно намочить самогонкой. Поджигается это все и начинается настоящая магия. Когда-нибудь я отдельно сделаю для своего YouTube-канала видео именно из Галисии, как это готовят, какие заклинания читаются во время приготовления кеймады, поскольку кеймада – это целое действие, во время которого изгоняются злые духи из помещения, из тела человека. Но сегодня у нас немножко, это в варианте «лайт», мы просто наслаждаемся жизнью. И вот когда уже достаточное количество алкоголя испарилось, накрываем... Наш огонь тарелка без доступа кислорода все потухает и пришло время дегустации кеймады. Ну что, будем изгонять злых духов? Горячая самогонка это, конечно, мое любимое злые духи, фуэра, фуэра. Ой, Фуэр, главное, тут не мухать. Еще совсем в недавнем прошлом подобные посиделки заканчивались песнопениями. Ну, а сегодня баски больше предпочитают играть в настольные игры. Вот так и проходят выходные в стране басков. Пишите в комментариях, а как провели выходные вы.